Что начала потихоньку вынимать клапанам и что конкретно я вижу? Что вы понимали, мотор был после якобы капиталки. Как бы после капиталки я считал, что маслосъемные колпачки должны быть в принципе еще живы, так как машина в принципе практически не ездила. Говорю, она ездила максимум за все это время там после ремонта полгода, если все наберется, то есть как бы туда. А, так два года настояло. Ну, что конкретно произошло? масло колпачки сейчас не покажу, потому что, ну, в любом случае, короче, при вынимании клапанов, это заметно сразу. Если, э, вы, если вы вынимаете клапан, давайте наглядно покажу, да, если вы вот, например, да, вот возьмем, вот вынимаете клапан, да, вот он, и он у вас просто-напросто выходит, прям вот, вот вообще чтобы вы понимали вот такого быть не должно то есть он легко выходить не должен должен выходить именно в тугую это говорит о том что вы бы э, на выпускной клапана съемные колпачки ставить нужно новые так как это уже нет э, дохлые колпачки так еще смотрим наглядно какие должны быть в принципе клапана Ну, это более-менее почистил не шибко то видно так. так. Наглядно вот. Ножка должна быть, в принципе, чистой. Вот и здесь вот, вот более-менее должно быть чисто. То есть вот такому вот... Вот найдите 10 отличий, да, и видите, что выпускной весь вот в нагаре. Это говорит о том, что два варианта. Либо эти их вообще не чистили, либо маслосъемные кольца сдохли и начал образовываться нагар в этом плане. То есть это масляный нагар. Так, Впускные еще хуже. Вот такое состояние. Это вот впускные. Они, конечно, вообще полная жопа, если честно, я прям поражен. даже на ножке мы смотрим, да? Вот. Нагар. То есть вот прямо на шлепок. Это говорит о том, что мотор хреново закопитален. То есть либо два варианта, либо клапана хреново притерты были. Но вроде бы притерты нормально. И вокруг юбки вот все это образуется. То есть видим, да, здесь все притерто четко, нету никаких вот вкраплений лишних. Но вот такого, по идее, нагара быть не должно. На впускных тем более это вообще это смех. Вот такая вот проблема. То два варианта, либо получается смесь была, не до конца сгорала, и поэтому такая фигня произошла. По сути, может быть легкий налет нагара, но не прям толстый слой. Что мне пришлось делать сейчас, все клапана вычищать, выскабливать просто буквально резаком. Резаком приходится чистить и все это потом еще и железной щеточкой пройти, чтобы все это и потом по новой опять же как говорят, притирать клапана. Лапана, в принципе, я видел, что они ничего не застряло, ничего не это, Но все равно придется это все менять. Маслосъемные колпачки демонтировать это прямо 100% без вопросов. Хоть ты что делал, один хер придется это все вынимать. опять же встает вопрос у меня да, с динамометрическим ключом который есть уже как раз ровно там же где это придется заплатить человеку 500 рублей чтобы он мне приехал со своим динамометрическим ключом и в момент затяжки затянул все болты так как он в принципе моторист он в этом плане больше соображает ну и затянет он в принципе сам сказал что проще я говорит, сам говорит, еду говорит, затяну нежели я кому-то дам свой ключ я, говорит, я согласен в принципе я, я бы так же сделал 500 рублей тоже деньги не лишние тем более здесь под зернгом кататься ну что я разбор продолжаю буду пытаться вычищать все ну все что смогу вычистить везде где доберусь Также потом придется отдавать, отвозить мойку, на мой, блок на мойку то есть пытаться вымыть все что вымывается потому что блок придется полностью отмывать от, от сажи, от нагара если вообще это все получится ну, попробуем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 Пришло время после шлифовки отмыть все лаковые отложения, отмыть все бугеля, отмыть все, в принципе, ну все, что есть отмыть, маслосъемные колпачки демонтировать и э, единственное, все, что вы должны учесть при том, что под маслосъемными колпачками э, присутствуют шайбы, э, шайбы 0,5 миллиметров наглядно показываю шайбы присутствуют вот в этом в этой позиции демонтировать их можно в основном только вот таким вот там мелким вот, указ, указкой вот этой магнитной то есть вы можете аккуратненько вот сюда раз и все и демонтировать их я их уже все поснимал шайбы уже все демонтированы сейчас они у меня стаканчики вон отмываются один в бензине один вот в таком вот опрофане специальная жидкость карбюратор тюн ап кондиционер короче говоря это для очиститель пены вот написано карбюратор американский ценник у него 650 рублей так как на мойке мне отказались блок мыть буду пытаться своими силами у меня пол канистра воды есть кершер стоит мы попробуем отмыть данный блок а потом уже приступим конкретно уже к сборке и притирке клапанов так, обращаем внимание еще на вот такой вот нюанс. Это у нас вкус. это у нас выпуск. И вот именно на выпускных лопанах что творится. Так, а, света и так хватает. Что творится на выпускных лопанах? это то, что тут как бы грязи, говна хватает. То есть именно на выпускные все здесь засралось. Маслосъемные колпачки, конечно, пошли полностью... Полностью сдохли. Так, обращаем внимание, да, у нас колпачки идут на выпускные и на впускные. Вроде бы на вид ничего особенного. То есть они как бы ничем не отличаются, но такие более серебристые, это идет у нас выпуск. У них отверстие больше, чем на, на впускных. Я тут сравнил, все примерил. То есть, так, фокус, да чтоб тебе. Так-то, в принципе, ножки у всех клапанов одинаковые. И на том, и на том. Но, как мы видим, да, из этого расстояния. Вот он. Слева впуск, справа выпуск. Впускные, получается, больше в диаметре выходит, чем выпускные. Вот оно как. Хотя невооруженным взглядом ты не поймешь по первому разу. Колпачки не сильно износились. Впускные были более-менее нормальные. Выпускные, конечно, разлетелись кто куда. Состояние у них так себе. После демонтажа, конечно, тут местами даже резинка уже как бы развалилась. Тут не понять вообще, как они работали. Хотя колпачки оригинальные. Вроде бы как. Хотя на них ничего... Так, надписи я вот что-то не вижу здесь, чтобы они были оригинальные. Стопудово они не оригинальные, так как оригинальные маслосъемные колпачки держатся очень-очень-очень долго. Но минимум 5 лет вы точно не будете туда залазить. А тут скопилось очень много дерьма. Так. Так, ну, смотрим, отмывает ли лаковое отложение. Да вроде отмывает. Сейчас попробую потереть. И посмотрим состояние этого бугеля. Отмоет, не отмоет. Ну вот пальцем вроде трону и вроде э, бы что-то там моется. Но у меня для этого есть еще железная щеточка. Я еще ей потру. Поэтому в любом случае придется тут постараться. Кершером я не знаю, промоет тут что-нибудь или нет. Навряд ли, но попробовать вообще стоит. Думаю, этот очиститель карбюратора, блин, даже лучше, чем бензин. Поэтому проверим состояние.